Всем доброго дня, меня зовут Алексей Федорцов и в этом видео мы поговорим о важности сквозной аналитики. А, в большинстве случаев а, наши клиенты это средний и малый бизнес а, и есть прослойка микробизнеса, она а, Те, которые незначительно уделяют внимание а, сквозной аналитике если вы понимаете термин сквозная аналитика ну давайте вкратце до да, пройдемся а, грубо говоря вы должны понимать какое количество а, денег на какое количество потенциальных клиентов из а, каких рекламных источников либо платных либо бесплатных а, вы получаете И это все должно быть у вас сводиться в одну единую таблицу где вы четко видите какой рекламный инструмент за какой период времени принес какую вам окупаемость, сколько вы получили с этого прибыли. Вот это и есть сквозная аналитика. А, есть распространенные системы сквозной аналитики, которые вы можете подключить, но не каждая система, не, не каждый бизнес может его себе позволить, и не каждому она, в принципе, нужна. На таком уровне. Допустим, это RoyStat, Com-Magic и еще ряд других малоизвестных, скажем так, платформ. Есть свои недостатки в этих рекламных системах и есть небольшой барьер, даже те, которые хотят подключить, их цена устраивает, там, ну, там 7-8 тысяч рублей в месяц на сквозную аналитику, а, такая цена полностью устраивает, чтобы понимать, что происходит в их бизнесе, то разобраться с технической точки зрения у большинства представляют сложности и это как бы большой минус. Но а, однозначно могу сказать, что если вы находитесь в малом-среднем бизнесе, а, то м, даже а, фиксирование всех данных, которые приходят у вас в по с помощью CRM-системы и забивание в источник, откуда пришел этот человек, по какому предложению, а, уже намного прояснит вам ситуацию. И это не так сложно, а, но сквозная аналитика у вас какая-никакая на половинку да, она будет работать по крайней мере вы будете получать информацию от uh, своих менеджеров от своих клиентов откуда uh, приходят люди uh, будет искаженная ситуация сразу скажу в этом случае а, потому что это человеческий фактор люди могут говорить мы пришли из интернета к вам а интернет большой и а, допустим мы занимаемся интернет рекламы понимаем что источников в интернете может быть а, масса давайте я а, приведу пример разбора а, результатов по сквозной аналитике по нашей компании, потому что когда мы внедрили, мы а, резко осознали, куда надо направлять свои усилия в первую очередь, а, откуда а, идут а, клиенты. А, поняли свои достоинства и недостатки в с помощью этой, э, этого инструмента э, что я в принципе желаю сделать и вам потому что если вы просто работаете ну вкладываете куда-то рекламу допустим яндекс директ аргетированную рекламу и потом не анализируете результаты с э, э, э, э, э прибылью которая приходит по каждому из этих источников э, то в принципе ваш вас рано или поздно ждет фиаско потому что ну то есть есть э, знаменитая фраза да я э, вкладываю э, половину денег э, в рекламу эффективным не знаю какую именно уже забыл кто э, сказал но известный маркетолог да, родоначальник какой-то один из а, именно с этим вы должны разобраться, потому что не все могут себе позволить а, тратить а, неэффективный рекламный бюджет. И в большинстве случаев от этого зависит а, успешность вашего мероприятия, вашего бизнеса и ваша конечная прибыль. А, посудите сами, если вы регулярно вкладываете 70 тысяч рублей в месяц в рекламу, то если вы 35 тысяч из них а, вкладываете ни фиги, на это сто процентов так. если вы не ведете сквозную аналитику и никакой аналитики вообще в принципе не ведете, то м -м, через год допускай да, через 10 месяцев вы могли бы получить 350 тысяч рублей чистой прибыли, которые не вкладывали в рекламу, либо, что еще более эффективно, вложили бы эти 350 тысяч рублей в эффективные источники рекламы. И, скорее всего, ваш а, бизнес вырос бы вдвое сразу. А, поэтому это очень важно. Этому стоит однозначно уделять внимание. И давайте пройдемся по результатам, которые получили мы. Здесь далеко не все данные, но мы а, подтягиваем сюда... Ну, почему не все данные? Потому что мы регулярно... Запускаем а, и тестируем новые каналы трафика. А, и получается, что у нас постоянно таблица дополняется. Чтобы вы понимали, это за несколько, дан... несколько месяцев прошло от момента а, под, а, подведения этих итогов. Все остальные итоги мы ведем в Google Date аналитики а, и так, а, таргетированная реклама вконтакте да, там потрачено 16 тысяч рублей 200 рублей лидов получено 36 средняя цена лида 450 рублей 11 сделок с конверсией 30,5 с процентов фейсбук таргет потрачено 10 тысяч рублей а лидов 26 цена лида средняя 384 рубля с учетом ндс это я говорю сделок 2 а конверсия 8 процентов Яндекс uh, Директ потрачено 3600 рублей, лидов uh, 5, uh, цена лида 720 рублей, сделок 0, конверсия соответственно 0. Май uh, потрачено 3600 рублей, uh, лидов uh, 0, uh, цена 3600 рублей, ну соответственно сделок, сделок uh, тут 0 и конверсия 0. Uh, Что вы понимали, во второй части таблицы у меня идет валовая прибыль, чистая прибыль, uh, доля в процентах коэффициент до продаж и uh, данные по нашему среднему чеку, но я эти данные просто не хочу озвучивать. Uh, дальше. YouTube потрачено 0, лидов получено 5, цена 0, а сделок 3. Очень выгодная сделка, да? Uh, конверсия 60%. Uh, Вконтакте, uh, uh, как это называть? А, органика вконтакте органика у меня просто сокращенное наименование надо вспоминать вконтакте органика потрачено 0 лидов э, 8 э, цена 0 конверсии э, сделок 3 конверсия 37 процентов instagram э, потрачено 600 рублей а лидов 0 ну соответственно дальше э, сайт по seo э, органический трафик э, потрачено 5000 рублей а, лидов 12 цена лида ну соответственно 5000 рублей тут мне не досчитано да, потому что se мы тогда дорабатывали telegram <coughs> telegram внимание telegram многие недооценивают этот канал продвижения потрачено 100 рублей лидов получено 35 цена лида 2 и 8 рубля сделок 11 конверсия 31 11 сделок сложных 100 рублей ну я просто озвучиваю это для того чтобы вы понимали что есть каналы трафика а, который не очевидно приносит вам гораздо больше денег мы например вообще не задумывались что telegram нам а, приносит столько м -м, заказчиков а, автоматический обзвон потрачено 3000 рублей а лидов 60 цена ли до 50 рублей сделка 1 конверсия 2 процента а, обучающее мероприятие. <coughs> потрачено 60 тысяч рублей, лидов 160, цена лида 375 рублей, сделка а, 14 сделок, а, конверсия 87. А, а, рекомендации. А, потрачено 0, а, 35 лидов, а, цена лида 0. 29 сделок конверсия 83 процента это о том что у нас 35 клиентов за тот период времени по моему полтора месяца пришло по рекомендации <coughs> авито потрачено 1200 рублей получено лидов 5 цена ли до 240 рублей сделка 1 конверсия 20 процентов смотрите уже из этой информации если у вас будут а, такие же данные, то вы получите огромный рычаг а, давления на а, рост своего бизнеса. Допустим, у нас встала а, резкая проблема, как только мы а, поняли, м, какие рычаги у нас есть и куда давить, а что притормозить, а, по каким каналам у нас, какие расходы, какая конверсия, куда нам надо продолжать вкладывать, где нам лучше остановиться, а где оставить на том же уровне у нас резко встала проблема с а, расширением штата потому что заказов было более чем а, наша команда могла обработать мы ну, пошли немного другим путем и а, увеличили средний чек а, и на второй этап оставили в расширение команды и, а, что в принципе сейчас у нас происходит то есть у нас под а, проектом а, работает 8 человек Uh, и все они по, uh, распределены по своим сегментам. В принципе, вот это все, что я вам хотел сказать. Uh, очень важный uh, момент, связанный со сквозной аналитикой, для того, чтобы вы понимали, откуда приходят uh, ваши клиенты, сколько они стоят. И uh, самое важное для собственника бизнеса, это куда обратить свое внимание, чтобы uh, за, с минимальным действием получить максимальный результат. Если у вас есть вопросы по сквозной аналитике либо по каким-то другим моментам, задавайте их в комментариях под этим видео, либо пишите мне напрямую, добавляйте друзья в ВКонтакте и пишите в WhatsApp. Мои контакты в описании к этому видео. С вами был Алексей Федорцов. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь.